Блять, вот... Вот. хоть со второй попытки. А у вот тебя где второй? А второй где? Еб... Так, как хочется. Вот, блин, я скажу прям. Good Ебать террорис, лох. <laughs> Нормально. Затащил, так сказать. Почему он слышал дефьюз, почему он не побежал, интересно. бам бам Блюанику. Я все, блин товарищ, что творит, а? <связать> уроки самолюбования. Профессиональные уроки самолюбования. Берем и не стесняемся. по 10-3 идет нормально. Надо дожать теперь до конца, и это будет, будет все засюденно. Добивайте, пацаны. Хорош! Гаджаб. Так, ну 14 закончили первую половину, пока нормально. Теперь осталось дожать. Теперь за Т-сторону и теперь будет все чики-пуки. Даже ваш покорный сука даже положительный КД вышел. Но как говорится, I don't give a shit about КД. We only care about play good and winning. Блять, пиздец. What the fuck is this shit? Э, мы так не договаривались. Я в шутку с кого про 16-14. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я такой на дерьмо такое не согласен. Вы ч, там офонарили, что ли, совсем? Бля, тушителя стреляет, Йо, верный насосся Милый парень. Но проблема в чем, блин, мне в нулину закупаться незачем. зачем, поэтому я поживу в Экссе сделаю. Берите бомбу. Bye. have а. блять, блять, заберите бомбу, бота. <laughs> блин, твою налево я не знаю, как команда блять, даже забрать у него бомбу. Макинзи. Good job, guys. Thanks for the game. О, кейсик! я а тут револьверчики раздают. Нифига себе. Сайт. Ту car, one bench. Ну, во-первых, давайте так. То, что вы сейчас увидели, как я уви вышел просто на троих. Okay. Я пришел, Ну, и в итоге это О, я пришел и закончился. Карп. На карп. Вообще. Похую. Похую I love you просто. Пошел шорт чекай, Кинули с кара. Просто... А у Инры Рожби. Эталонный. Давай еще один. Ай, one leather room минус семьдесят один. Это short, short, short, short. To... Ай, блин, так обидно, есть и сделал. Сел курджо, бля, я че четырех-то я все равно положил. <laughs> Ох, не, не, не, не, все, все, хватит, хватит, развоюбался тут, блин. Все, блин, собрался, чуть 4 трех убил, все сразу, блин, готово, блин. Короче, затни. заточено блять че он нео о о какой? о Сука. 8-7. Первая половина. 12-11 с моя, моя стати статистик. Эх, надеюсь, что в дальнейшем статистика будет нормальной. И мы выиграем, блядь, игру твою Привет. <связь> Хорош. ху страйк. Руки страйк это точно. Блин. Как... как пачка этих... Мармеладок. Таких. которые это... Дым идет. Yeah, Good job, guys. Thanks for the win.